Алексей Вакулич, игрок Динаминска. Здесь э, все очень на высоком уровне, здесь классный коллектив, профессиональный тренерский штаб, приятно находиться в таком коллективе, здесь все на очень высоком уровне, поэтому только положительные эмоции. Тут одна тренировка и уже чувствуешь, как будто ты тут год играл уже, поэтому все хорошо. Тепло приняли в коллективе? Ну, теплее, чем на улице. Что не получилось э, в матче с Арсеналом у команды? Что пошло не так? Ну, может, не полностью выполнили тренера установку. Так старались и все как бы отдавались полностью, там, не было равнодушных людей. Uh -huh. И ну, так получилось. Дай бог, мы исправим свои ошибки и в следующих играх будем набирать уже полноценная трешка. Тоже потренировались на живом покрытии, уже чуть другой футбол. Поэтому мы ну, готовимся, смотрим соперника, делаем свои, исправляем ошибки, делаем свои какие-то наигровки и будем думать в субботу готовы, все будет хорошо. На что тренер штаб сказал обратить внимание? Славия такая команда довольна. Ну, это сложно. мы в субботу покажем, на что нам сказали обратить внимание. Пару слов о сопернике, в принципе, если можно сказать, думаю, со Славей это сильно, наверное, не, не встречался. Еще ну, в рамках чемпионата? Встречался, но у дома они всегда хорошо у себя играют. Плюс э, живое поле у них. Тут еще апрель, я не знаю, как он там будет готова, не готова. Как хорошо, поэтому в любом случае будет тяжелая игра. И мы настраиваемся на победу. Я думаю, соперник тоже, поэтому я думаю, будет интересно. Все в наших руках. Ну сам готов к игре? Конечно, готов. В этом клубе нельзя быть не готов. Да?